Здравствуйте друзья. Вот смотрю я на картины Вильяма Адольфа Бугера и диву даюсь легкости его живописи, или легкости подачи его живописи. Начал искать хоть какие-то уроки в интернете, объясняющие его манеру письма. Находил мастер-классы по его картинам. Но все они либо с тщательным выписыванием портрета, либо палитра такая многообразная по оттенкам, что художник-любитель запутается. Вот один из уроков, правда нет русского перевода. Посмотрите, сколько цветов краски использует художник. Сам стиль письма пастозный, то есть, полностью подмалевок перекрывается краской. Посмотрите у Бугера этюдной работы портретов. Женская голова, цвета краски по минимуму. Прозрачность краски, особенно в тенях такая, аж холст просвечивает. Девочка с лимоном. Аналогично, все видно до холста. Хорошо просматривается на этой репродукции движение кисти художника. Одно движение и мазок краски положен в нужное место. Все больше в это место Бугеры не залезал, особенно в темной краске. При таком подходе портрет должен писаться быстро, как говорится, на одном дыхании. Или вот еще нашел в интернете урок какого-то художника по портрету девочки. Тоже с картины Бугера, наверное, девять уроков примерно по часу. Но суть не в этом. Когда я увидел финал работы, понял, что этот стиль написания для меня более понятен. Объясняю. Долго писать портрет послойно, как в этом ролике, стараясь. Конечно, дольше и результат замечательный, но в сравнении с портретом Бугера, похожая девочка, лицо смотрится как фарфоровое, а лицо девочки от Бугера живое хоть и написано более этюдно. Это еще при условии, что в видео портрет писался профессиональным художником. Представляете, если человек со средними навыками возьмется писать, вылизывая каждый миллиметр картины, то несомненно, портрет будет выглядеть тяжелым. Короче, написать как у бугера для меня сложнее. Нужно попробовать. Писать в таком стиле нет возможности для исправления, как в акварели, нет права на ошибку. Вот еще один урок из интернета. У художника своя манера письма. Он пишет все за раз. Например, подбирает синий цвет юбки, и старается ввести разные по цвету оттенки. Смотрите, у Бугера на этой картине, в светлой части юбки, голубой краски по минимуму, почти нет. Вся юбка, практически, написана еще на стадии подмалевка, коричневатыми красками, а при нанесении штрихов голубой, чуть-чуть, или фиолетовой краски, в сочетании с подмалевком, образуются дополнительные оттенки, и юбка читается как синяя. Посмотрите на этюды этого замечательного художника. Еще раз повторюсь, на одном дыхании, подмалевок и сразу письмо, а то и без подмалевка, как например, вот на этих портретах. В общем, рискнул я попробовать, этюд Вильяма Адольфа Бугера «Девочка с книгой». Внимательно смотрите ее правая щека. Всего одно движение кисти красной краской, прозрачно, и появилась розовость щеки. Почему я сказал прозрачно? Потому что сквозь этот мазок виден еще другой цвет, из подмалевка. Темные места, например волосы, использованы только темные краски, никаких белил. Также чувствуется одно движение руки по форме пряди волос. Но и сквозь эти пряди, виден еще цвет имприматуры. Представляете, как нужно вести руку с кистью, чтобы после одного движения получилась правильная прядь волос, и после в это место уже не залезать и не подправлять его. Теневые места вроде темные, но через них весь холст виден. Отсюда и легкость в портретах этого художника. Начнем. Я увлажняю холст Сразу охрой, разбавленной двойником. Это масло плюс лак. Краску тонко втираю и растираю жесткой щетинной кистью. Холст становится желтоватым, примерно близким к человеческому цвету кожи. Закраска холста в определенный оттенок называется имприматура. Палитра. Вначале я показывал, какими большими наборами красок для портрета пользуются некоторые художники. Сказано: чем меньше красок, тем лучше для картинного колорита. Итак, слева направо. Кобальт синий. Сиена жженая. Это коричневая краска. Кто смотрит мои видео, тот в курсе, что одной этой краской я описал обнаженную девушку, и визуально она получилась как будто написана цветными красками. Далее кадмий красный светлый, кадмий желтый и белила титановые, которые не будут использоваться в портрете в своем чистом виде. Замешиваю колер. Приблизительно как на портрете девочки с книгой. Я сказал приблизительно, потому что не вымеряю каждый оттенок до микрона. Это ни к чему, так как смысл эксперимента в движении руки и в легкости портрета, а оттенки появятся уже на холсте. Синий с коричневой краской темный, почти черный колер для фона, для теней. Кадмий красный, мешаю с желтым, получаю оранжевый. Немножко в эту смесь сиены женой, чтобы притемнить оранжевую смесь. Этот оттенок пойдет для волос. Второй колер. Это в первый э, добавлена охра золотистая. Скажу сразу, этот цвет работе не пригодится. Так, сдуру намешал его. Три светлых бежевых оттенка на белилах, в которых присутствуют красная, желтая и коричневые краски. Вместо желтой можно охру. Эти три светлых оттенка для кожи ребенка. Все, сами белила можно в сторону, они при письме не понадобятся, Ну, если только еще раз, замешать колер если какой-то краски не хватит. Забыл сказать вначале, очень важно говорить о времени работы с таким портретом, потому что живость можно сохранить в случае, если не будешь долго возюкать по одному месту, там крася, стирая, исправляя шедевр и в итоге получаешь не шедевр. Имприматуру я закрасил за 3-4 минутки. Сейчас крашу фон самой темной смесью. Ближе к низу, краска больше разбавляется, и добавляются синие и охристые оттенки. Волосы рисую красно-коричневой смесью. С правой стороны девочки более плотнее, накладываются мазки краски, слева разреженнее. Движение кисти хаотично, но по направлению волос, а девчонка лохматая, кудрявая, в общем, бардак на голове. Разреженное нанесение краски просвечивает до цвета имприматуры, ну, уже создает так, видимость прядей волос. Распашонка на девочке или ночная рубашка, точнее тень складок, рисуется сначала темными красками, только тоже не черно, а разбавляю темную краску и немножко добавляю синей краски, уже сразу, сразу на холсте. Тень на шее под личиком тоже, что и тень на распашонке, но чуть больше синей красочки. Пока рассказывать нечего, посмотрите. Вот до такого состояния писался подмалевок примерно час, может плюс-минус 5 минут. Смотрите, пока ничего не прописано, но и не загружено. Если я буду продолжать писать дальше, не просушив подмалевок, то не получится одним движением положить, ну, скажем, красный мазок на щеку. Красная краска обязательно стушуется со светлой, в которой присутствует белило, и станет мутно-розовой. Подмалевок писался на двойнике, тончайшим слоем. Дня через два-три, он уже высохнет. Во втором сеансе, просто уточню детали. Ну посмотрим, что из этого выйдет. Второй сеанс, через три дня. Палитра та же, что и в подмалевке. Вот я замешиваю почти те же цвета, э, что и в первом сеансе. Второй оттенок, который после красно-коричневого, не нужен в этой работе, я замешал его тоже по ошибке. без попутал. Темную темной смеси еще раз прохожу по фону волосам со стороны тени. Светлую сторону волос прокрашиваю красно-коричневой смесью. Обращаю ваше внимание, что эти смеси разбавляются очень жидко, так, что все пряди волос остаются видны из под малевка. Этот закрас, во-первых, увлажняет холст. По влажному холсту писать мелкие детали будет проще. Кисть, кисть скользит, а не тормозится. Во-вторых, уплотняет цвет волос или теней. Короче, жидкие лессировки. Под словом жидкий не понимайте буквально, чтобы с холста текло. Жидко, но в протирочку. По волосам светлой, желтоватой смесью, одним движением руки рисую кудряшки, хаос на голове, в теневой части волос, справа головы девочки, светлая смесь, более темная, в цветах волос, более светлые Последняя, самая светлая смесь, будет использована для бликов глаз и бликов кожи, но это не белило в чистом виде. когда ставишь блик в глаза, то они оживают. Только блик в правом глазу, который больше находится в тени, естественно, слабее блика, который находится ближе к свету. С лицом я попробовал, как задумал, а вот с руками возиться не буду. Сколько раз себе говорю, Игорь, когда работаешь с портретом, бери холст побольше. Портрет должен быть или в натуральную величину, или больше. Трудно попасть, скажем, в зрачок глаза и сделать его круглым, тем более, если рука на весу, при маленьком размере холста. Поэтому руки книжку я лишь накидаю, выписывать не буду, как у бугера. Слишком мелкие на руках девочки ноготочки. А вот ночнушку покажу, как писалось в этой, немного в грубой манере письма. Это для того, чтобы был виден принцип наложения слоя, когда нижний просвечивать даже сквозь белильные смеси. Вот смотрите. Сквозь тонко закрашенные теневые места белилами, просвечивает коричневатая тень. Но все-таки, несмотря на темную краску, создается впечатление, что ночная рубашка девочки белая. я впервые пробовал портрет в такой манере. Такую живопись, думаю, тоже может отнести к, э, к многослойной, хотя присутствует всего два слоя. Или сквозной, так как практически везде просвечивает холст. Вывод такой. Тремя-четырьмя красками можно написать полноценный портрет, не вылизывая его изнурительными часами, днями, неделями. Кстати, на второй сеанс ушло также примерно часик плюс-минус. Итого, на портрет было затрачено всего, образно, два часа. Если писать портрет в такой манере, то, конечно, нужно тренироваться долго и упорно, чтобы движения стали легкими, уверенными, с первого раза попадать в нужное место, нужной краской, по форме объекта. Это я себе говорю. Друзья, всем творческих удач, и до новых встреч.